Привет всем путешественникам по пространству вместе с потоками нейтрино и со мной в Черных. Что же, сегодня у нас новый, новый день, четверг, и по традиции мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить какую-то тему. И что же, у нас сегодня такая очень интересная тема, да, ну многие знают, что я про дизайн человека, да, и... Я учитель, и аналитик систем дизайн человека очень давно уже, да, ну, в течение уже практически 15 лет. Вот. И э, также я про деньги, да, <laughs> про то, что <laughs> можно э, ко мне обращаться именно с финансовыми темами тоже, да, потому что я и дизайн человека, да, тоже смотрю и работаю с картами в карьерном профиле, да, с темами ден денег. И э, очень тоже <laughs> в свое время встретилась со всякими таракашками своими по поводу денег, да, поэтому в эту тему достаточно глубоко пошла тоже. Прорабатываю свои какие-то темы э, финансовые, прорабатывала, да, вот, и начала также вот, практиковать уже, да, и помогать людям, у кого есть эти тоже запросы и темы. Вот, поэтому мы сегодня поговорим также о денежных расстановках на, на картах, которыми я сейчас занимаюсь. Вот, и что это вообще такое, да, э, э, о чем, как работают, да? что можно с ними проработать, какие темы тоже, да, потому что у меня... Uh, ну, мы знаем, да, что у нас есть личность, которая накапливает определенный тоже опыт, какие-то определенные uh, были травмы, может быть, да, какие-то uh, ситуации в детстве там, да, и иногда даже не с нами, да, а какие-то там... Uh, всевозможные родовые истории, которые тоже, да, влияют на нас и на наше, в общем-то, восприятие материальных каких-то вещей, да, материального процесса, вот. и мы сами можем не понимать, почему мы не можем, например, да, больше как бы выйти за пределы каких-то там сумм, которые у нас есть, да, и мы зарабатываем, вот, и э, вроде бы даже, может быть, что-то делаем, да, но при этом ситуация сильно не меняется, да, и вот благодаря как раз денежным расстановкам на картах можно это все поработать с этими вещами всеми, да, и действительно выйти на какие-то новые, да, э, денежные, э, материальные э, высоты, да, как бы, расширить свой а, емкость объем материальный до да, финансовый то есть с этим как раз работает да, эти расстановки почему я стала и заинтересовала это меня да потому что я сама вот этим путем шла и конечно по дизайну человека да так я еще бизнес консультант да здесь вот и важно тоже было мне знать и понимать вообще да как как для меня лучше всего Uh, развиваться да, и реализовать свой вот этот uh, путь материального какого-то благополучия. Да, но uh, были, конечно же, всякие разные как позитивные, так и негативные да, у нас в детстве uh, опыты с деньгами связанные. Да, ну и не всегда тоже и с деньгами, да, но все равно это мешает нам, да, потому что если мы, например, у нас плохие взаимодействия с родителями, да, или наоборот, мы там их а, себе на шею повесили, или еще что-то, да. Вот, то есть это все влияет на то, что у нас материально будет, да, в процессе. Вот, потому что мы, опять же, живем в материальном мире, да, материально как бы окружает нас, Вот, и, ну, соответственно, все влияет, да, так или иначе. Также и на нашем материальном уровне благополучия. вот И, конечно, зная свой дизайн, уже, конечно, проще да, как-то реализовать, открыть какие-то возможности, да? но какие-то вот эти затыки, какие-то блоки, какие-то а, заряды, которые у нас да, с детства. Или с юности, или ну, у каждого свой да, путь здесь, и процесс здесь на материальном плане тоже, да, встречающиеся негативные какие-то да, вещи, которые мы не смогли как-то, да, с ними, ну, выразить там что-то, где-то там, не знаю, цыганка обокрала, где-то там деньги своровали, где-то еще что-то, да, какие-то там, у каждого свои могут быть истории с деньгами связанными, да, у кого-то там, не знаю, там в роду раскулачили, да, кого-то, и поэтому это все висит. И вы сами, да, как бы уже вы готовы были пойти, да, и быть успешным, и все такое, да, но как-то вот не получается, да, потому что все эти истории, они также влияют, да, на материальный план наш. Вот, и поэтому я вот занялась этой историей, сама прохожу все э, сначала темы, да, почему я, в общем-то, у меня очень много тоже тем дизайне человека, связанных с деньгами, да, в том числе и в неопределенном центре, да, в моем сакральном темы денег, как бы, да, такая тоже, да, и были негативные очень в какой-то момент, периоды, да, когда у меня очень негативное было восприятие финансовых каких-то, да, вообще про деньги, да, реально ну, все, что связано с деньгами, было негативно. Да, то есть, когда я в духовность там пошла, да, например, <laughs> Саньясены, Саньясинские всякие, да, вот эти вот э, проработки и так далее, да, получил свою Саньясу, вот и э, у, у Оша, да, когда-то это было, вот и пошла дух, по духовному пути и вот стала отказываться, что что-то деньги это что-то ужасное, это что-то плохое, это что-то негативное, да, как бы деньги – это не все, и как бы я не ставила их вообще, да, как нечто важное, да, или что-то такое значащее в моей жизни, да, до определенного момента, когда там случился такой, да, опыт для меня, когда не хватило даже денег на то, чтобы там на маршрутку, да, домой доехать, и пришлось просить у кого-то там, да, чтобы мне там несколько рублей дали да, взаймы, чтобы, ну, или просто, да, как бы дали, потому что не было возможности поехать. Вот. И тогда это меня как-то отрезвило, да, что, блин, ну, что это ужасное, такое со мной происходит, да, на эту тему. Я-то да. на самом деле для меня это нехорошо, некомфортно, да, в таком вот процессе жить и думать и как бы, да, вот столкнулась реально вот с этой проблемой, да. Вот, и поэтому вот э, в какой-то момент стала уже пересматривать, да, какие-то обращать внимание, как я вообще смотрю на, на тему финансов, денег, да, какие мои точки зрения, какие мои там убеждения и так далее, да. Но, э, скажем так вот эти вот разные техники до да, которые вот предоставляются там психологические очень такие да психологические мне не подходили потому что там очень много ума и как-то меня у меня было сопротивление да на эту тему вот. и я в принципе пыталась что-то делать да то есть я там ходила на разные занятия тоже да на всякие там курсы чтобы проработать эти, да, какие-то темы, но почему-то не получалось ничего. Вот до вот недавнего времени тоже, да, когда я вот встретила э, денежные расстановки, да, в том числе, вот, и начала вот прорабатывать, э, ну, опять же, это было из авторитета, да, из ощущения авторитета, из правильности своей. Поэтому никуда я от дизайна человека не ухожу, да, а все равно дизайн человека рулит. Вот. И э, э, всегда я с, э, как бы сначала <laughs> по дизайну смотрю, да, а потом уже как бы, э, что-то такое. да, Если от, отзывается, то уже туда обращаю свое внимание. Вот. И, конечно, меня авторитет привел в эти расстановки, да, и поэтому я э, обратила на них внимание и пошла тоже попробовать. Да, поэкспериментировать, как у меня в дизайне, в общем-то, да, заложенный такой великий экспериментатор. Как вы знаете уже, да, на прошлой неделе говорил об этом, как я экспериментировала с едой там своей, да, с питанием, также вот и с финансовыми, да, вот этими всеми вещами. Вот, и хотя я по дизайну как бы вернулась да, и пришла к моему правильному такому да, реализации себя на материальном плане, это меня, опять же, стратегия авторитет помогли мне туда прийти, да, но я чувствовала, что вот, опять же, пришла к какому-то вот этому потолку, а то и вообще скатилась, да, как бы в каких-то периодах своей жизни, потому что, опять же, были там циклы какие-то, да, которые меня выключали вообще из такого коллективного общего процесса, да. Вот, и я такой отшельник же, сама по себе затворник, да, и поэтому а, как-то так это закрылось в свое время, да, и несколько лет у меня был такой вот выживательный вообще такой процесс, да, а деньги — это что? Это, в общем-то, аплодисменты мира, да, это то, как мы взаимодействуем с другими тоже, да, насколько мы а, открыты миру, да, и, и мир, и от, и мир открыт к нам тоже, да, для того, чтобы а, быть материально успешными. Потому что это как раз реализация нас на социальном уровне, да, то есть наше финансовое благосостояние зависит от других, да, от, от, от тех, кто с нами взаимодействует, да, поэтому, в общем-то... А, так как я закрылась да то в общем-то вот такой выживательный там какой-то уровень не был да вот мы сегодня как раз темой вот этой емкости да вот а о емкости это о чем да это вообще поле на да, нашем финансовом уровне пола и финансовом уровне потолка да? и вот это вот между ними то что находится это наш объем как раз финансовых да, возможностей вот Поэтому мы... Далее я расскажу поподробнее, что это такое вообще, да. Вот. Но, в принципе, я вот из своего опыта могу сказать, да, что столкнулась с тем, что вообще как бы все время как бы возвращалась возвращалась к этому а, пол, да, на вот этом выживательном уровне, когда уже вот просто, да, на самое необходимое, как говорится, да. Вот, и почувствовал, что в какой-то момент, да, что как бы этого уже недостаточно, уже нужно куда-то двигаться дальше, да? то есть у меня внутренние ощущения авторитета и внутренних, да, процессов, вот, почувствовал, дал знать, что пора уже, да, куда-то двигаться, как манифестору тоже, да, инициировать какие-то процессы. Вот. и прежде, прежде всего я всегда все да, изучаю не для того чтобы да там пойти и зарабатывать деньги там и так далее да. вот но все равно да это важный был момент для меня в тот момент вот и я пришла к тому что да надо что-то найти тот способ который мне поможет действительно да потому что многие были разные способы уже использованы но как-то эффективности так, да, либо она была, но совсем немножко, да, и опять возвращалась обратно, да, спускалась вниз, вот, и что-то мне мешало всегда, да, и были вот эти вот всякие там, как это сказать, ну, вот эти убеждения какие-то, да, которые не давали мне раскрыться тоже, да, расширить свои объемы, какие-то да емкости вот этим финансовым вот. потому что опять же, да, когда у нас есть вот какой-то заряд в темах денег, да, то тогда у нас даже если мы вдруг получаем больше вот этого потолка, который у нас есть, да, ограничитель вот, денег, да, у нас приходят каких-то больше то мы быстро их сливаем на да? то есть у нас либо что-то случается и надо срочно отдать эти деньги да и опять слить их либо у нас э, там родственники начинают говорить давай нам это нам нужно тоже да там или у них что-то случается нужно им да, там отдать и что-то вот то есть это всегда вот здесь когда заряд есть негативный да, в деньгах это можно сразу увидеть, да и когда вот этот финансовый потолок да, вот он Фиксированный, да, какой-то И вот есть там вот этот объем и все. Что, и все, что выше, да, оно уже некомфортно Вы получаете деньги Почему вот, да, очень много миллионеров Вот этих неожиданных, да, которые ну, выиграли там в лотерею Там, да, или что-то такое На них там огромные деньги свалились И все, и что они делают, да? Они за несколько лет просто их вот так вот сливают все, да Потому что, опять же, а тот вот потолок, который у них был, да, он маленький, может быть, да, вот этот вот мизерный какой-то, да, там объем, а все, что выше, оно некомфортно, да. И оно хочется сразу это все раз, чтобы вот так вот, да, я гуляю, рванина, да, там. Вот. Поэтому, да, здесь это вот такой вопрос и вот такая тема, да, которая, с которой я встретилась в своем тоже пути. И увидела, как это вот да, ограничение тоже работает у меня тоже. Да, и благодаря вот расстановкам как раз-таки да, открыла для себя новые возможности, тоже проработала, и вот эти вот, да, финансовую емкость свою, да, и чтобы не бояться, не стыдиться этих денег тоже, да, не не чувствовать вины и так далее, да, за какие-то там вещи. Вот, потому что это все стоит на пути, да, когда мы... Э, э, ну, у нас есть какие-то заряды там, да, и какие-то проблемы с деньгами. Вот, и... Что же, расскажу вам немножко да, о денежных расстановках, что это такое вообще, да, что это и как это работает, потому что были вопросы, да, многие спрашивали меня, что это такое, как, да, чтобы понять вообще, <laughs> что можно еще проработать благодаря им. да, И... В общем-то, денежные расстановки, чем они тоже интересны именно на картах, да, здесь, во-первых, это, конечно же, расстановочные процессы, да, это здесь, в общем-то, такая информация, да, такая техника, да, здесь инструмент, который соединяет в себе тоже знания о родовых системах, о расстановках. Да, и а, там тот, кто меня учил, да, этой технике, да, она собрала всевозможные варианты расстановок, тоже, да, которые есть. То есть не только по Хеллингуру, да, и разные другие мастера, которые, да, и, в общем-то, там все, что ценное, да, все, что самое такое такое мощное работающее, да, из расстановок, в общем-то, да, взяла, вот, и здесь это психология денег также, да, работает, это не просто, да, какие-то там карты только, да, или там расстановки, да, это действительно очень такой э, мощный процесс, как дизайн человека, да, потому что дизайн человека – это у нас синтез, да, разных наук и систем, да, которые современных и э, несовременных, да, и здесь то же самое, да, чем меня тоже привлекло, потому что это не одна какая-то да, система, которая вот, да, только вот однонаправленная, да, а именно много здесь да, всего вплетено, тоже комплексно, очень и очень мощно да, работает. И здесь это вот, да, расстановки вот эти, вот, да, сама родовая система, также это вот психология денег, да, как корректно взаимодействовать да, с деньгами и как она, ну, как бы, да, как грамотно тоже, да, реализовать себя, да, включить вот этот возможность, да, взаимодействия правильно с деньгами, да, это тоже здесь входит в эту технику, да, и азы также психологии бизнеса, да, и бизнеса разных организаций, вот, и также навыки вот этих метафорических карт, да, которые есть вот работы с картами, потому что опять же здесь у нас один на один мы работаем, да, это не о том, чтобы собирать группы, вот эти вот да, заместители от кого-то зависеть уже, да, непосредственно, то есть здесь это вот работа один на один, да, с вашим каким-то запросом конкретным, да, здесь не нужны кто-то, да, кто будет интерпретировать что-то, да, там, потому что когда люди работают, да, вот заместители, там, да, кто-то, соответственно, там можно свои какие-то, да, там тоже темы принести, да, как-то интерпретировать то, что не связано, да, с запросом человека, да, например, вот здесь этого нет. Здесь работают карты, именно, да, как вариант заместителей, вот и это очень глубинный такой процесс самого человека, да, он как бы санастраивается самим собой, и я просто веду как ведущие, да, и даю какие-то там тоже, да, техники что-то, да, для проработки каких-то зарядов, да, каких-то там вещей, вот и соответственно человек сам как бы, да, в этом процессе находится, никто здесь никого да, не не, замещает, не не интерпретирует да, не вмешивается процесс вот никого лишнего ничего лишнего здесь нет вот. И при этом очень глубь, такая безопасная работа да? всегда по вашей готовности опять же да, идет работа поэтому это безопасно. Вот, один на один, экологично очень, да, то есть вы идете настолько, насколько вы можете пойти, да, в данный момент, потому что иногда это вылезают разные очень мощные, там, шоковые травмы, например, да, вот, и мы можем снять снять этот заряд, да, потому что шоковые травмы, они очень-очень заряжены, очень там, да, много негативного заряда, вот, блоков вот этих, да, на, на тему денег тоже могут быть, да, какие-то вот эти большие такие темы, у каждого свое, вот, и э, это может выйти, да, тоже вылезти какие-то вот эти процессы, да, в процессе расстановки, вот, если с этим можно поработать, подснять заряд, может быть, не за один раз, да, но снимается заряд, и вы можете увидеть, да, что даже в процессе самом, вот, пока вы в расстановке, да, уже что-то меняется у вас внутри, да, то есть взгляд, ощущения, да, как бы вот какие-то новые вообще понимания, да, возникают того, что происходит, да, и какие финансовые там, да, темы поднимаются и трансформируются, да, и также это вот, ну, такое достаточно быстрый, быстрая работа, вы можете прям вот очень скоро увидеть результат, да, того, что вы проработали. То, что вот я сейчас наблюдаю как раз за двумя моими девушками, которые получили у меня недавно, да, вот эти расстановки тоже, да, прошли сессию, а как раз они проходили на мое лучшее, мое хорошее место, да, где мы работали как раз, да, с такой основой, самой базу закладывали, да, того, чтобы была и поддержка за спиной, да, и в виде родителей, да, как бы Налаживали контакт этот, да, вот, и э, свои ощущения по поводу денег, да, и вот этот мир, который, в общем-то, да, готов или не готов, как бы, да, двигаться вместе с вами, да, потому что там деньги, да. Но сначала нужно получить вот эту основу поддержку э, на энергетическом уровне да неважно какие у вас отношения с родителями да вот на ну, в жизни да? как, у кого то хорошие у кого-то плохие да у кого-то вообще как бы уже нет живых да но все равно то да, здесь это именно о родовой как бы вот этой поддержки до да? которая не зависит от того так да, какие отношения и межличностные да здесь на уровне личности на уровне тел да? Вот это самое главное, что есть поддержка там энергетическая именно, да, от нашего рода, от наших родителей, да, вот это вот все. И опять же, да, в дизайне человека я увидела тоже объяснение, да, как это работает. Я немножко говорила об этом, да, на каких-то предыдущих там был эфир по поводу тоже денег, да, денежные какие-то там истории. Вот, и там я говорила, да, как обнаружила вот эту корреляцию между дизайном человека, тоже расстановками, так что все это работает. Вот, и, соответственно, да, можно проработать эти темы, да, и в дизайне, опять же, я смотрю на дизайн, как бы, да, и на вот какие-то там проблемы, да, возникающие с с денежными историями, да, с родителями там, да, и так далее, финансовыми затыками всякими, да, вот. И э, есть возможность как раз-таки здесь проработать это все очень мягко, тоже безопасно, да, благодаря расстановкам, вот. И опять же развернуть этот мир, к нам, да, потому что иногда вот эти вот все проблемы с родителями, которые у нас есть энергетические, да, там, вот, они держат нас к тому, чтобы мы отвернуты от мира, да, мы даже как бы не рассматриваем, что мы можем, да, там, туда пойти в этот мир, и там могут быть для нас деньги, да, потому что там еще все не завершено, да, и оно может нас держать, вот, и поэтому не пускать нас в развитие, да, нашего материального тоже благополучия в том числе. Вот, поэтому я предлагаю всем, как бы, да, вот, когда, кто начинает, да, процесс, вот, начать с этой расстановки, моего хорошее место, да, там, где вы приходите на свое место, да, ставите себя на свое место, чувствуете, ощущаете а это вот я тоже как раз вчера тоже там, в истории да, выложила, да, что вот у меня там занятость, там, то-то, сё-то, да, каждый день веду какие-то курсы в основном, да, вот, и при этом чувствую себя на своем месте, да, вот, потому что это действительно и по дизайну у меня, да, как бы мой корректный процесс, и по э, денежным расстановкам, вот это вот, когда сделала для себя тоже технику, да, поставила все на свои места себя на свое место, вот это лучшее, да, развернула к себе мир, чтобы он готов был, да, тоже меня поддерживать, и как бы я готова полойти туда, да, в этот мир, потому что есть разные, да, тоже вдруг неожиданно мы обнаруживаем, да, для себя на расстановке, что мы не готовы, мы там боимся, или что-то там мешает нам, да, чтобы двигаться туда, в мир, да, потому что у нас там какой-то ужас просто, да, там, вот. А, и когда вы прорабатываете, да, то и возможности, и всякие разные варианты новые приходят, и все, да, и вот девочек, которые я вот наблюдаю, да, они вдруг неожиданно, mm -hmm. совершенно у них поменялись вообще, да, представления о том, что вот где они работают, там, да, уже собирались уходить, там, да, или дилемма, куда же уходить, там, или что-то, да. Вот, и жизнь начала подносить совершенно разные там сюрпризы, да, и возможное повышение, да, и так далее. То есть, да, вот просто поработав, вот, кстати, вот сняв заряд, какой-то, да, один из зарядов, да, там вбрав его, у них уже вот такие вот результаты, да, пошли. Вот. И далее можно уже вот эту финансовую емкость как раз, да, чтобы вот это вот повышение и как бы да, уже была возможность вот это повышение принять и получи, получать уже, расширять уже да, вот этот объем, который есть да, на данный момент, чтобы ну, человек был готов да, к тому, чтобы двигаться куда-то да, потому что это важный тоже момент да? вы можете застрять вот там на работе своей да или вот в бизнесе э, до какой-то планки доходите да да до сумма дальше опять же не идет да? потому что я говорила потолок может быть да такой жесткий вот а все что выше уже небезопасно да как бы, и поэтому все сливается либо как бы и не получается больше да, и поэтому человек сидит на работе да и говорит блин ну почему у меня да там не повышения нет да, зарплаты там ничего да вот потому что у него просто этот потолок да и он просто больше не может да, взять в объем у него да такой или он такой человек да который вы вот тоже есть да такие люди трубопровод такой да финансовый насос который это получает отдает получает отдает да как бы о а себе ничего уже ну, не задерживается как бы да? он не может не получить не накопить ни капитал ничего как бы да? потому что он просто да вот как говорят вот это вот мы вам откроем сейчас там, денежный поток да и вы будете там принимать там, и все такое да вот оно... ну, окей да? если у вас нет ну как бы вы прогоняете этот поток да и он... Он так же как пришло так и ушло пока пришло так и ушло да и ничего не задерживается да? тоже как бы вариант такой не очень да? вот и когда вот этот как бы, именно объем до да, возникает тоже да и есть возможность его и расширять если вы как бы, готовы да, готовность ваша. вот то это как раз Следующая, да, денежная расстановка, которую я тоже предлагаю, это вот, да, на расширение своего, своей емкости финансовой, да, своего объема Вот, и что это такое, в общем-то, да а, ну, Как его можно, да, вот эту финансовую емкость свою улучшить, да, здесь и там, сейчас, секунду и это всегда, да, вот эта емкость, это вот разница между полом и потолком, да, вот этот вот объем, в котором вот мы говорили, да, есть определенный уровень, да, который вот, то есть пол, да, например, это минимум, да какой-то который вот обязательно должен быть у вас да и который вы можете себе обеспечить несмотря ни на что неважно какие-то да будут варианты то есть у кого-то это пособие да по безработице, там да кто-то а, там не знаю ну, пенсия да вот эти социальные какие-то выплаты там и так далее да кто-то на это живет и это пол да его и он может себя обеспечить на, на еду, там, да, на коммунальной оплаты и все как да, минимум какой-то, да, но он обязательно должен быть, да, чтобы вот быть э, уверенным в, в своем финансовом, финансовом процессе, да, в, в том, что выживешь, да, просто вот выживание тупо, да, здесь вот. то, где вы чувствуете, что вот так это нормально. Для меня вот это, как бы, да, что я могу нормально, ну, как-то, да, у кого-то нормально это вот питаться из помойки, да, у кого-то это, там, жить на пенсию или еще что-то, да, вот. А у кого-то это какие-то вот там могут быть, ну, зарплата, да, то есть стабильный какой-то доход, который ты себе можешь обеспечить. Это пол. Да, это тот пол который вот ниже него не могу себе да, позволить э, жить да? что это обязательно должно быть у меня да вот эта сумма которая да, ниже нее уже никак вот и ну у кого-то это детские деньги тоже да это кто родители да, дают там, кто еще не вырос да, скажем так вот, у кого-то да, свои какие-то темы да, с этим полом, да, и потолок, соответственно, да, это, скажем так, максимум, да, это тот уровень, да, в котором человек может пойти путем оптимизации, да, своей какой-то деятельности, да, и, соответственно, делают какие-то действия, да, для того, чтобы увеличить этот потолок, да, расширить возможность и объем и емкость. Вот это, да, вот. потому что емкость это вот как раз-таки, когда мы не вот эти люди-насосы, да, которые получают и получают, отдают, получают, отдают, да? только через них проходят, но никуда не задерживаются, да, как вот. А финансовая емкость – это да, тот объем денег, да, который человек может через себя пропустить, остановить, зафиксировать, да, распределить грамотно да, и управлять ими, вот, да, увеличить объем тоже, да, соответственно. Вот. И финансовая емкость, на самом деле, да, она связана очень с самоценностью. Да, то есть своей ценностью, с тем, что вы чувствуете себя ценным, да, с признанием себя ценным. Вот. И а, как раз-таки вот, а, обзлавливается вот этой разницей между полом и потолком да, здесь. Вот. И а, как мы можем расширить, расширить этот объем, да? как раз-таки вот, путем оптимизации да, наших возможностей. Да, нашей деятельности, которые мы ä, приходим, да, то есть ä, производим, uh, то есть, ну, там, мы работаем, например, да, но, например, еще дополнительно мы можем там что-то делать, какие-то, да, дополнительно, там, не знаю, игрушки шить, какие-то дополнительные там, не знаю, там уроки давать или еще что-то, да, кто, кто чем занимается, да, то есть вот как-то расширить свой, свою емкость вот эту, да, вот. И, соответственно, это помогает выйти на новый уровень, да, но здесь это, опять же, вот этот пол, да, он тоже, здесь очень важно понимать, что надо не пробивать этот финансовый потолок, да, вот. А как бы, чтобы выйти на новый уровень, да, это вот как раз возможность, объем вот этот вот расширять, да, то есть готовность что-то делать, да, для того, чтобы расширять вот это, да, свои возможности, что-то такое оптимизировать, да, как-то, улучшать, для того, чтобы финансы приходили да, больше. Вот, и, соответственно, и тогда и потолок как бы поднимается, да, здесь. И вы можете как бы, да, здесь это вот, просто э, э, зафиксировать этот объем, да, как бы с ним работать, да, каким-то образом. Вот, и благодаря тому, что у нас э, много есть вот этих вот зарядов. Да, всяких блоков, которые идут а, от наших взаимодействий с родителями, да, с нашими взаимодействиями, опытами э, собственными, да, негативными какими-то. У нас есть вот эти вот а, заряды, которые не позволяют нам поднять этот потолок, да, расширить наш объем. Вот, и, и тогда мы делаем, да, или, или мы сопротивляемся даже, да, тому, чтобы менять что-то. Да, когда есть заряд, то человек говорит, э -э, я вроде даже что-то делаю, да, но, но у меня ничего не получается, то, что я вот говорила вначале, да, то есть застрял где-то, да, вот, и потому что заряд, да, и ты даже, может быть, чего-то там, какие-то техники делаешь, да, там, э -э, получаешь вот эти там мантры поешь, да, там какие-нибудь медитируешь, но что на деньги там, да, какие-то там это практики делаешь, да, оно не уходит. И даже, может быть, да, вы работаете с там убеждениями, да, какими-то своими там всякими вещами, да, оно все равно никак не работает, да, не, ну, не сильно меняется, да, потому что, может быть, там такая история, как лояльность роду, да, потому что вы там например, небогато жили, да, и тебе не, нечего начинать, да, там, вот, есть эта тема, да, и мы неосознанно совершенно, да, э, остаемся в этом, вот, да, что, ну, как бы лояльность проявляем к нашему роду, да, что, как бы, а что я буду, да, там, э, богатым, когда у меня все, да, не были богаты или нас исключили из рода, потому что, да, мы хотели э, не, не так, как они, да, быть, вот, э, то есть они там не богатыми были, да, а я хочу там, например, э, больше зарабатывать, да, или все там были какими-то... Э, крестьянами, да, там, а я хирургом хочу стать, да, там и преуспевать и так далее, да, и тогда могут отказаться от вас, да, народ, как бы от, отречься от вас, да, вот и тоже это будет препятствием к тому, чтобы вот этот заряд, как бы, да, вот этот вот как раз и препятствие к тому, чтобы а, объем вот этот, да, емкость финансовую увеличивать, вот. поэтому ну, у каждого свое, конечно же, да, у нас у каждого свое свои заряды свои проблемы свои какие-то да, тоже темы с которыми мы встречаемся и ну это родовой это племенной истории да, нашей как раз вот и поэтому важно это все проработать да, и вы увидите да что вообще по-другому совершенно да что-то меняется вот какие-то новые варианты приходят, да, вдруг в, в, вы откликаетесь, да, на то, что какие-то новые варианты жизни преподносит, да, опять же, стратегия авторитета, естественно, нужно принимать решения, да, желательно, вот, если вы не знаете, да, то как бы обращайтесь, расскажу вам, как вам, нужно тоже здесь и стратегии авторитета принимать решения. Да? Вот. И какие могут быть тоже затыки да здесь в материальном плане. Тоже можно карьерный профиль получить, да, как лучше реализовать свой потенциал на материальном плане. И также проработать вот эти заряды, блоки, какие-то темы прошлого, темы Родовых каких-то историй, да, родительских историй, потому что дизайн, и дизайн человека, да, и расстановки, вот эти денежные на картах, да, они работают с, э, всевозможными, да, и, и деньгами родителей, и родовыми деньгами, да, тоже это как вариант уже расстановок, да, и со всякими разными э, долгами, да, с э, какими-нибудь э, там. Um, как это сказать, um, uh, ну, всякими сценариями тоже, да, всякими разными uh, всевозможными проблемами, да, ссорами там всякими, да, которые привали, привели к каким-то материальным, да, вещам, проблемам uh, и так далее. Вот, поэтому, если есть такая тема и потребность, да, то вы можете обратиться. Вот. И конечно же да, все, что стоит здесь да, тоже обуславливающий вот этот потолок да, и пол в том числе да, это конечно такие темы как э, вина, стыд да, и э, и страх да. вот. Они мешают тоже на пути. И вы даже можете не осознавать, а иногда и осознаете, да, что они как бы являются препятствием на пути. Вот и чаще всего вы застреваете вот на этом уровне пола, да, а к потолку туда даже выше, да, <laughs> чтобы подняться, да, Вот эти вот как раз заряды мешают и вот эту емкость как бы да обеспечить себе и грамотности взаимодействия с деньгами. Вот, поэтому очень важно здесь, если вы чувствуете, да, поработать с этим. Я вот поработала, у меня намного лучше все стало, данном на материальном плане. И свое ощущение главное, да, я чувствую, что это внутреннее ощущение прежде всего, да. Нет вот этого блока какого-то, который раньше стоял, этих страхов, да, которые мешали. Вот я очень много чего узнала из этой расстановки для себя лично, да, что у меня там стояло и какие темы, да, у меня мне мешали, как бы, да, вот это вот двинуться куда-то выше. Вот всегда хотелось, да, сразу слить тоже, да, или ситуации какие-то, или что-то, да, то есть не задерживались деньги. Вот сейчас как-то вот все выправляться стало, да, новые варианты какие-то, да, стали приходить. Вот, силы, энергия, да, потому что деньги это тоже энергия, да, которую важно направить на правильные какие-то вещи, да, здесь. Вот, и, соответственно, взаимодействие с миром, с вами, вот, да, людьми стало больше, как я открытий стала, да, потому что я вот проработала тоже, да, это для себя лучшее место, определила увидела, да, и почувствовала комфортность тоже. Выходить в эфиры, например, да, для того, чтобы с вами взаимодействовать, общаться. Вот, так что, если что, да, есть какой-то запрос, вы чувствуете, что застряли где-то, да, и что есть эти какие-то да, затыки. Обращайтесь, поработаем да, здесь. Есть кому вам помочь <laughs> в этой теме. Окей, что же, я смотрю, уже время у нас подходит, да, и, как всегда, я долго <смех> хотела покороче, да, не получилось, вот. Но я хотела немножко рассказать о погоде, потому что очень интересно, да, сегодня, опять самое интересное, да, что у нас уже три года подряд идет, да, вот эта вот история племенная и индивидуальная, да, и вот в этом, знаете, на эту неделю сегодня как раз пришли да, новые транзиты. Вот, и сегодня это у нас а, тема индивидуальная, да, как раз а, такая а, застревать в уме, да, застревать и искать рациональные какие-то да, тоже а, а, ответы на какие-то вопросы, да, которые вас мучают, да, и крутить, крутить, крутить, вы целый, целую неделю можете застрять в уме, если вы не знаете, да, это уже как вам корректно проживать у себя, да, и кто вы, и как вам двигаться, да, то можно застрять вот в этом вот все время крутить в балалайке ума, да, возвращаться и возвращаться и возвращаться вот в одну и ту же историю, да. а, крутить, крутить эти все темы, которые пришли вам в ум, да, в какие-то, вот, найти, чтобы ответ какой-то да, рациональный, там, да, и не может не отпускать. Поэтому очень важно здесь, да, в это время, опять же, смещать фокус да, вашего ума на тело. На свой внутренний авторитет, чтобы принимать решение не на уме, на вот этой вот, да, как бы, не давать ему очень много внимания тоже, да, чтобы он там крутил, крутил, крутил, да, потому что это может сводить с ума просто этот ум, да, беспокойство очень много может быть. вот А с другой стороны, да, здесь это вот да, только внутренний авторитет, опять же, может вам подсказать, да, как правильно для вас двигаться что для вас будет правильно, да, здесь, вот, не из ума, да, будет решение, даже какое бы оно самое замечательное и рациональное не было, да, то это для кого-то другого, да, это может быть полезно, но не для вас, как мы уже говорили не раз, да, что ум для других. Вот. И также это бдительность, да? это тема бдительности, это тема выхода на встречу, с кем вы встречаетесь, с кем вы взаимодействуете, тоже, да? вот эти манипуляции на материальном плане тоже. Да? Вот. Поэтому я очень удивилась, да? не, не обращала внимания на погоду, да? но так сложилось, что 44-й ворот как раз, да? вот эта вот тема. Тоже она связана с прошлым, да, с а, вот этими как раз племенными историями, с памятью прошлого, с неудачами прошлого, да, вот страх прошлого может накрыть, да, поэтому а, и, и какие-то вот эти вот неудачи прошлых, а, в том числе родовых историй, да, здесь очень, очень могут проявляться да, в, на этой неделе. Поэтому очень важно тоже э, корректно из стратегии авторитета двигаться. Да? Если вам откликается, это тоже хорошее время как раз-таки да, сделать какую-то, например, расстановку. Да, и увидеть какие-то вот эти темы, которые у вас да, там в родовых, может быть, историях. Проработать это да, более глубоко. Вот. И быть бдительными, да, быть бдительными, с кем вы взаимодействуете, да, насколько это... Корректно для вас тоже, да, взаимодействовать, чутье может обостриться тоже, да, здесь, на правильных и неправильных людей для вас. Вот. И слушайте свою стратегию, авторитет, чтобы не потеряться, да, в манипуляциях каких-то, да, ничьих-то, вот, в, ну и сами не станьте манипулянтами, такими, да, которые там пытаются, да, чего-то там получить от других, потому что это тоже есть тенденция к этому, да, в эту неделю, в эту погоду. Вот, и, конечно же, можете получить поддержку, туда усилить какими-то вот этими ответами, да, когда вы следуете своей стратегии авторитета. Вот. если это было интересно и полезно, да, туда знать, я была бы рада вашей обратной связи. По поводу денежных расстановок было ли это для вас интересно, вообще полезно, тогда то, что я сказала, рассказала вам, вот. И э, на сегодня, наверное, завершаем. Вот, если у вас какие-то вопросы, комментарии, вы можете написать здесь у меня в Телеграм, в моей группе. А да, если нет, то будем завершать потихонечку тогда. Да, и вот, ну, 44-е ворота, как раз пока я жду, да, чтобы не было паузы. Вот как раз про да, взаимодействие, да, на материальном плане, в том числе. И поэтому люди могут разные встречаться тоже, да, и какие-то переговоры могут быть. И самое главное здесь, это вот да, прислушиваться к своему чутью. Да, не из страха а вот этого прошлого да, двигаться, хотя он может тоже да, активироваться и подсказывать что-то да, чутье именно да, через запах, через что-то что, да. вот. что приведет к материальному благополучию, да, а что нет поэтому обращайте тоже внимание, но не теряйтесь в уме и не принимайте на этом решение в любом случае да. принимайте решение на внутреннем авторитете и через свою стратегию тогда это будет что-то приносящий успех вот никто мне ничего не пишет сегодня да, поэтому я тогда прощаюсь с вами до следующего четверга надеюсь это было полезно да, практично что-то там ценное вы могли увидеть услышать для себя вот и тогда до новых встреч пока пока